Покрытосеменные растения – самые высокоорганизованные растения планеты. Они имеют органы – корни, стебли, листья. Но отличительной их особенностью является то, что у них есть цветок. Отсюда и второе название покрытосеменных растений – цветковые. Цветок – это орган размножения. После цветения из определенных частей цветка формируется семя или несколько семян. Но в отличие от голосеменных, семя у цветковых покрыто, защищено плодом, который тоже образуется из разросшихся специальных частей цветка. Итак, семенные или цветковые – это растения, которые, кроме корней, стеблей и листьев, имеют такие органы, как цветок и плод. Цветок – орган размножения. В нем образуются семена. Плоды покрытосеменных не только защищают семена от неблагоприятных условий среды, но и служат их распространению. Вкусные сочные плоды поедаются зверями, птицами. А переварившиеся семена они оставляют вместе с экскрементами далеко от материнского растения. У других плодов есть специальные приспособления для перенесения ветром. Вспомните, например, летучки клена или парашютики одуванчика. А у кокосовой пальмы семя помещено в одеревеневшую скорлупу, как в деревянную бочку. Такой плод приспособлен к длительным путешествиям по соленым водам океана и прорастает выброшенной волной на берег какого-нибудь острова. Кокосовые пальмы часто встречаются по берегам островов. Есть еще такие плоды, которые сами могут разбрасывать семена. Например, бешеный огурец в определенный момент зрелости будто выстреливает семенами.